Доброе утро, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клёва». Мы в очередной раз на Днестре. Скоро будет уже рассвет. Все классно. Кстати, Днестр уже стал в свое русло. Мы наконец-то уже приехали на него и смогли приехать прямо к нашему берегу. Сегодня мы вместе с друзьями, с подписчиками канала Все для Клёва» познакомимся, с Артур. Здравствуйте. Это Олег Васильевич. Добрую ранку. Кирилл, иди поздоровайся с подписчиками канала «Всё для Вот он, да. Мы с вами на 51-м километре. И тема сегодняшнего видео будет «Какая макуха эффективна летом?». Итак, друзья, мы будем с вами проверять эффективность макухи. Кукуруза, анис, семечка, клубника, чеснок. Ну и наживлять будем... Плавающие насадки, такие как вот чеснок, желейные бойлы, опарыш, кукуруза, горох. В общем, будем экспериментировать и проверять. Ну естественно, вам все покажем, расскажем. Пять удилищ, пять вариантов макухи угу. с разными насадками. Пять ну а что, пять удилищ, это ж нормально. Сейчас разрешается, кстати, разрешено каждому рыбаку иметь пять удилищ. Не более. На человека. На человека да. Так, друзья, еще вот такая у нас еще слива есть. Попробуем... Проэкспериментируем с ней тоже Макушатики будем изготавливать с грузилами ласочка 125 грамм, 110 грамм и 90 грамм В принципе течение нормальное Мы далеко забрасывать не будем Поэтому, я думаю, его будет достаточно Так, Олег Васильевич, смотрите так. Короче, эта штука вставляется вот так Это как этот автомат бля, взводится ну, еще раз. Вот оно вытаскивается Вот так, и вот, так вот взводится все. Так. И вот так втыкается. Да Когда да. она э, дернет, дернет, дернет она, сама, она сама подсечется. Все. Батько заряжен, бою готов. Давай, ты, вот ты, такой будешь... вот вариант. Самопосекающийся удилища. Хорошо. Олег ну все. все вас... я жду их. Во-первых, заказ такой, я ловлю больше всех. Понял. Ну, добро. Ну, сейчас Артур покажет вам, как нужно вязать снасть с макушатником. Итак, ну, бери да, грузик. 90, ну, да? Да, 90 грамм, бери. Так. Есть. Так, дальше. Бери макуху клубничную. Спасибо Александру. Клев, лов. Вот это его макуха такая интересная. Он сегодня спонсор нашего видео, поэтому ему спасибо большое. А вот он открывается вот тут, вот он, разлепляется. Ага. Есть. Есть. Бери клипсу. Вот клипса. Друзья, вот здесь уже одета волосная оснастка на клипсе. Значит, у нас поводок 5 сантиметров. волосная оснастка с желейным бойлом, вот таким вот. Вот сейчас белый, это чесночный вариант. Одевай. Ага, да, давайте покажу узел, которым я вяжу. Так, узел вяжется очень просто, смотри. Угу. Вот здесь берешь, зажимаешь пальцем и начинаешь вот так прокручивать вдоль основной лески пять-шесть раз. Угу. Три, вот, 4, 5, 6. Достаточно. Угу. Потом берешь вот этот кончик и всовываешь в эту петлю, которая у тебя угу. под пальцами. Видишь? Всунули. И теперь вот ее нужно просунуть сюда. Вот. Угу. Видишь? В эту петелечку. Все. И так вот здесь мочим на этом этапе. Вот, и зажим, зажимаем угу. комары, блин, смотри все лишнее обрезаем не готов, друзья чувствительная снасть она, конечно, не спортивная. Это специально для рыбаков, которые любят спокойствие, уют, шашлык, посидеть, отдохнуть, выпить какую-то чарку где-то. А макуха пока будет разъедаться, размываться. Рыба по-любому подойдет и клюнет на этот ключок. Вот такой вот вариант. Друзья, солнышко выходит. Уже хорошо. Значит, у нас меньше сейчас будут жрать комары, и это радует. Тут, честно говоря, комары уже сжирают. А тут щука плещется, я смотрю. Это хорошо. Можно будет в следующий раз поехать и попробовать щуку половить. Вот рыбаки уже тоже приехали после нас. Вы видите, это что значит на полчаса раньше приехать? Вот уже люди успевают, вот только вот вроде две недели как вода спала, уже посмотрите, уже мусор, смотрите. Вот кто это делает, вот кто? Посмотрите, из под червей, блин, вот эти вот все эти дела, ну, ну, вот, побрубать вот, руки этим людям. Блин. Ну не свинья, а. какой-то кошмар, смотрите, пачки из-под сигарет. Куда это годится? Только вода ушла, только. Вот первые рыбалки и уже насрно. Такое ощущение, что люди живут как будто последний век. Все насрать, все сожрать, всю рыбу выловить. Ужас какой-то ранний завтрак надеюсь что и рыба у нас клюнет в принципе мы 4 5 4 5 6 еще одно 7 удилищ у нас будет друзья мы, думаю что мы ну если не карпа то по крайней мере карася точно должны поймать в это время он как раз уже должен клевать вот карпик не знаю будет проклевывать или нет пока он еще такой от нелиста еще не отошел ну, вы знаете, что это июнь это на рыбалку плюнь, потому как, вот я даже сейчас вижу по реке пух идет. И рыба, и рыба есть этот пух, друзья. И она такая вялая, блин, непонятно какая. То есть она не голодная, скажем так. Ну, по крайней мере, мы сюда приехали сегодня отдохнуть, встретиться с друзьями. Ну и попробовать все-таки понять какая макуха эффективна летом поэтому будем ждать будем ждать и проверять да друзья у нас уже клюет только мы начали завтракать уже Ты клюет клюет, клюет удилище олега васильевича подарочная, но пока что не срабатывает да, наш детал, пусковой да, механизм да? олег отдайте сторонку потому что она как сработает как даст не она есть подлещик подлещик на вытаскивай так это у нас какая круза? а какая ну, это анисовая анисовая мокута держи смотрим что там у Олега Васильевича днестр подарил маленького подлещик все посмотрим нифига ну бывает а куда? Выпускаем подлещика? Да, да, да, отпускаем. Ну давай. Сен бальку пари, блюда. Сен бальку Это несправедливо, это жизнь. Так да. должно быть. далеко не нужно бросать. понял? Смотри, кидай его туда. Ух ты! Не отпустить? А там просто бетан еще еще еще. А рыбу взял на рыбалку. Подарок сработал. Друзья, ну смотрите, подарочное удилище. Олег Васильевич вытаскивает карасика неплохо, Олег. Олег, я не первый раз, уже третий. Ну, первый раз вытаскиваем. А кукуруза? Да, чистая кукуруза. На чистую кукурузу. Ладно. Ну, well, друзья, смотрите. И. Değil... Не ушел. Вовремя поднятый карась не считается упавшим. Такой карасик на анисовую макуху, друзья. Вот такая. Нормально? Ой. Продолжаем нашу рыбалочку. Олег Васильевич. Куда ее? В коллекцию. Нет, нет, нет. Вот так работают профессионалы. Друзья, вы помните, э, а те, кто не знает, посмотрите в правом верхнем углу, там есть у вас буква И. И вот сейчас будет вылезать два видео. Вот одно первое, вот это, и вот это второе видео, там, где я показываю вам лайфхаки по нашим макушатникам. Вы можете посмотреть и также применять. Вот один из них, из этих лайфхаков, это использование манки для того, чтобы нормально крючок долетел. До места назначения, скажем так То есть в таком варианте он практически не путается Потому что иногда бывает такое, что реально крючок путается за леску Либо еще каким-то либо образом И тогда он неэффективен В данном варианте он очень эффективен Поэтому посмотрите, рекомендую вот эти два видео Если, друзья, у вас есть другие варианты с лайфхаков на каких-то вариантов для повышения эффективности бакушатника. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Будет очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. У дяди Саши сбила свою девственную Нет. плеву. Ура! Ура, ура! Первая рыба на этой удочке. Ну, Как-то по-другому скажи, то он не войдет в эфир. пиру. Да. Против Дядя Саша плеву. обработала. Смотри, сама Что там, снижает. импульс, да? Да, да, импульс. Вот. У -у -у. Хорошо, удочка вот. Так, на какую макуху? Э -э чеснок то, что выдавали. А, чесночная, да? Да, да, чеснок. Друзья, на чесночную, на чесночную макуху поднимался такой карасик. Карасик, хорошенький карасик. Я смотрю, что работает вся макуха. Что-то, блин, и та, и та, и та. Все нормально работают. Да говорит о том, что макушатник, в принципе, ну, довольно-таки эффективная снасть Первая рыба. На эту ну так положи поди победа. в садок. Рыба. Это да, ну вот очередной карасик э, на анисовую макуху. Это уже второй на анис. вы поняли, да? Потихонечку клею. Так, значит, как одевается бойлик? Вот одели на, на иглу для бойлов, да? Потом продели в петелечку. Которая у нас на поводке и просовываем боли просунули вот она петелечка осталась берем стопорочки выламываем угу. один и просовываем петелечку вот. просунули вот так и зажали вот так получился болик. Маленькая вставочка так. специально для жен рыбаков. Если вы думаете, что мужики сюда приезжают отдыхать и расслабляться, то не думайте. Посмотрите на этот ужас. В чем приходится ковыряться? Что приходится делать? Посмотрите. Что выбирать червяков? А что за проблема? Проблем нет никаких. Проблем нет никаких. Берите с собой жен на рыбалке, пусть вам помогают выбирать червей. Ты что, у них же маникюры? И берут вот так и насыпают, их и насыпают. Давай побольше, побольше, побольше. Побыстрее. Не по одному. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Я стесняюсь. Стесняешься? Да ладно. Вот так вот, женщина. Вот так руками берешь вот так вот. Раз. Это все легко, просто. И нежно, и приятно, что рыба сама на крючок запрыгивает. Тут нюансик есть, видите, тут вот эти все механизмы. И тут нужно аккуратненько держать шнур угу. этот основной. Чтобы чтобы меньше. она не зацепилась за вот эти все механизмы. Угу. То есть тут есть нюансы. Давай. Далеко не надо забрасывать. Угу. Отлично. Есть такое дело. Все, так теперь втыкаем в грунт есть отводим этот пружину на да, вводим заводим этот вариант так подтягиваем и заводим покажи дети специальные штучки вот здесь вот ага. все возведено скажем наше удилище не, не оттуда уехал, а щелкнуло, подняло, да? дерни, будем ждать когда и оно и сработает показать, как работает ну, да, да дерни залезку просто ну да ладно не идируй. надо ну ладно давай хорошо, хорошо давай чтобы давай. Видно было. давай вот так вот оно получается срабатывает ну все, тебе давай аккуратненько. Само подсекает. Да. Так, ставь его на место, аккуратненько, подведи. Ага. Все. Отлично. Напрягайте там. О, все супер. Ждем следующего выхода новых китайских удочек, которые сами будут перенаживлять. И еще живую рыбу. О, отлично. Ну что, ждем поклевки Друзья, мы с карасем Причем какой, смотрите а? Вы поняли, что главное Оказывается не просто кукуруза Но и насадка тоже важна Я вот поменял, взял вместо бойла Поставил горох Вы видите, смотрите Но не скажу я, что это главное Но тем не менее Вот на горох С кукурузной макухой Взял такой красавец, смотрите он нравится? Мне тоже Друзья, ну вот такой подлещик у нас э, на червячка с опарышем. Я подцепил на кукурузную макуху. В принципе, нормальный вариант. Видите? Кирил забирай подлещика. Друзья, ну вот видите опять. Горох. У карася, смотрите. Видите? На волсиной оснастке. Горох и кукурузная. Кукурузная макуха. Льет лучше всего. Артурчик, держи. Вообще-то пора уже само, собирать дрова на, для ухи. Думаю. Конечно. Пора уже начинать чистить рыбу, чистить картошку. Что-то так может дать? Да. Друзья, у нас очередной карасик на клубичную макуху. Ну, такой хорошенький. Смотрите. То, что надо. Красавец. Ну, друзья, закипает наша рыба. Самую грязную работу мы уже сделали. Рыбу почистили. Овощи почистили. Будем варить уху палки он, здесь выправлялись воз этого костра мы их собрали вот и с ними сделали костерчик небольшой так что будем мы сухой друзья Фу -фу. рыба наша кипит это хорошо ну, ладно, очередной карась на красный цвет на клубнику. Ну, в принципе, не мудрено, потому как клубника еще пока работает, пока будет цвести, пока будет давать плоды, клубничка будет на высоте. Опять же таки, с тем же горохом, друзья. Вы поняли? Друзья, хочу обратить ваше внимание по поводу фидерных удилищ. В данный момент, когда вот этот пух летит, вот этот, который который вы видите, с ивы, с семенами, пух, он очень сильно забивает леску, поэтому будьте аккуратны с фидерными удилищами, потому как очень легко сломать кончик. Только поэтому я практически вот пользуюсь вот этими карповыми удилищами. Там бы, конечно, я ловил бы на фидеры. Вот, смотрите, что происходит. Была у меня карповая поклевка. И вытащить невозможно. Потому что тупо забивается пухом полностью. Забивается верхнее колечко. Поэтому вы посмотрите, сколько несет этого пуха. На фидерное удилище, конечно, ловить очень, очень опасненько. Можно сломать кончик, это однозначно. Ну и не вытащить карпа, как я сделал это сейчас. Жаль, была карповая поклевка и капик сорвался. Вот, надеюсь, что вот этот пух уже опадет, как-нибудь хороший ветер надо, чтобы его струсил. И тогда можно будет нормально ловить на фидер. А пока только карповыми удилищами, наверное что друзья наше ухо готова давайте на нее глянем О, красота лепота хорошо вот это вот я понимаю отдых по полной программе спасибо артуру и кириллу что они такие два орла серьезных сварили уху из топора <связывая> да. <связывая> да. молодцы орлы растут Карп. Карп. Че карась. Чекарась. Да. Ну какой, а? Ага. Красавец Всем карасям карась. Что а он там садив, че, чем Друзья, вот такой подсак руках, это просто бомба. Да. Сразу и на карпа, и на толстолоба и на сама, и на белого амура, и на что вы хотите. Видите, у меня уже ласочки закончились. Пришлось сделать с кормушкой потап. Оснастку. Не бойся. Друзья, ну вот откуда не возьмись, смотрите, налетел дождик и начинает портить нашу рыбалку. А, дождик хорошенький такой. зубы а, как как уха похоже на рыбную юшку так уже сильно но, так но это же есть уха там уже есть 50 грамм в ней внутри в ней нет, нет? нету да а значит едете, это, да? тогда да? действительно тогда это На рыбу тогда, да, действительно, тогда это получается рыбная юшка. Но раз внутри есть 50 грамм, значит это уже уха. Не, главное, что есть цивилизация, есть хрустальная тарелка. <как> Не без этого. Это все нормально. Класс. Посеребряная ложка. Что, друзья, очередной карасик. Карасик. На клубнику. То есть вы поняли, да? Насчет клубники. Что все-таки это классный вариант. С горохом. Да, погодка, конечно, нас не балует. То дождь, то солнце. То духота. То опять дождь. И так без конца, друзья. Поэтому смысла в продолжении рыбалки ну, практически нет. Хотя скажу, что карасей мы поймали достаточное количество. Ну, десятка три, не меньше. Ухи наелись, отдохнули, набрались массу впечатлений. И будем ехать домой, друзья. Так что касается макухи, я считаю, что самый лучший вариант это клубничная и кукурузная. Вот два варианта, которые работали лучше всех. Это сугубо мое личное мнение. Возможно, на других водоемах или в другое время будет клевать и на другую макуху. Алексей, расскажите про рыбалку, впечатления поделитесь Эта рыба, которая была поймана, нам принесла уже большое удовольствие Так Да, потому что она как раз нас с водой, с землей Мы, главное, отключили, получили море удовольствия я обязательно вернемся на рыбалку Подписывайтесь на канал Все для Клёва У вас будет все Клёва Класс Крилл, скажи пару слов про рыбалку ну, супер. Конкретно. Рыба хорошая, снасти хорошая, погода хорошая, люди у нас хорошие. Вообще у нас страна хорошая, у нас все хорошее. И будет еще лучше, правда? Ну, приезжайте к нам на рыбалку, не пожалеете. На канал плюс. Да, Конечно и... Будет. Конечно. Конечно. И ты подписался на канал Судья Клева? Конечно. Ну вот. И вам, друзья, мы советуем это делать. Артур спит. Артурчик расскажи про рыбалку как тебе понравилось нет да супер да <смеш> <смеш> <смеш> <смеш> не выспался да простал бедный в 2 часа ночи ну, подняли его не спал практически наводим порядок друзья и выезжаем Тынок, ходь, машина, ходь, друзья. ну ты все таки чудовый сегодняшний день мы отримали море вражений ходи были на речке я думаю что идусь Дністро теж не в обіді, ми взяли свою рибку рівно стільки, скільки можемо і хочемо з'їсти. Ми йому за це дякуємо і бажаємо йому чистої, глибокої води, гарних, ухожених, не те, що ми сьогодні наблюдаємо, берегів, де наш український рибак має можливість і бажання все зробити для того, щоб не знайти тільки того місця, куди щось не викинуть. І до наступної зустрічі. Подарунок а. спрацювал, спросил еще несколько таких рыбалок, рыбак до этой удочки не будет потребен. Да. <реш> ну, Спасибо, что были с нами на YouTube-канале, все для клевого, друзья. Ну, прощаемся, скоро встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Да. Пока. Счастливо. Счастливо. Все